Оля, amigos! Уже не первый раз я вижу единичные замечания о том, что, мол, недостаточно глубоко описываю принципы Entity. Но кто-то не в курсе или начинает придираться, я им напомню. Project S – проект для новичков, для которых дается лишь вводная информация по использованию инструментария. Более точную информацию вы всегда можете найти на сайте ValveWiki или различных форумах. Я приму во внимание ваше замечание. А теперь начинаем урок. Часть 3. Фанкволл и Фанклотт. Фанкволл пришел к нам из первой Hell's Life. Его можно считать отцом Funk Detail. Он также не разрезает листья на карте. Но в отличие от Детейла, у него есть переменные. Ему можно дать имя, чтобы через outputs brush мог удаляться с карты? Он может мигать, если это требуется. Может иметь прозрачность. Его можно окрасить в любой цвет? А также можно отключить на нем отображение динамических теней. Кстати о тени. Funkwall не отбрасывает теней, вне зависимости, чтобы выставили в переменной Disable Shadows. Вот так! Так когда же нужно использовать Funkwall? Чаще всего это альтернатива фан Detail, если у вас заканчивается лимит на их использование. Ситуация, где вам нужен временный браш, который затем должен удаляться со сцены. Для неразбиваемых стекол, чтобы они не нарезали лишние листья. Но чем же фан Wall хуже Detail, а с тем, что вместе с дополнительными возможностями он ест и дополнительные ресурсы оперативной памяти движка. Чем больше у Entity переменных свойств, Inputs и outputs, тем больше идет нагрузка на саму карту. Именно в этом фанк Detail идет впереди. И допоследок, в списке этити вы можете найти похожую на фан-квол Funkwall Tuggle. чем разница между ними? А в том, что Тюгл можно прятать и задавать отображать на карте через outputs. Ну пожалуй и все. Fun Браши, обращенные в эту Entity, могут исчезать на расстоянии. Они, так же как и дитейлы, не разрезают листья. Смотрим свойства. Имя, чтобы можно было удалять браш через Outputs. Disappear Distance расстояние на котором браш будет полностью невидим но но но по умолчанию в консоли есть переменная low transition dist отвечающая за исчезновение всех лог моделей и браши на карте и там уже стоит цифра 800 а значит disappear distance будет лишь суммировать общее расстояние то есть если ставить 0, то модель начнет исчезать из расстояния от 0 до 800 а если поставить 200, то браж начнет становиться прозрачным с 200 до 1000. Вы поняли? Ну и последняя переменная Solid. Имейте модель столкновения. Вот и все. Ставим лайк, подписываемся, помогаем донатам и ждем новых уроков. Анте Здоровье!